Осознаем. А вот что происходит с душами заключенных Почему они так сильно меняются, когда выходят оттуда? И что говорит их Высшее Я? По программе ли пребывать всем этим людям в колонии? Или это сбой мозга у каждого из них? так многие по той же причине туда и попадают. Многие приводят сами себя в ту точку. А много есть незаконно, а, незаконно пришедших туда. В то место. А для многих это чистилище на земле. Mm -hmm. Где как а, Место, где нет времени, застывает пространство, как другая мерность, где люди останавливаются для того, чтобы, как бы заходя в это пространство, зависая на года, обнуляются. Нет ощущения течения времени вокруг. Ну У как? них Всё время одной, идет. Одно и то же, да, и то же, одно Ограничения. Разные очень интересно показывают отсюда. Там тоже есть этапы становления. Вначале бурно поднимается физическое лишение, ограничения, несвобода. Потом наступает период какого-то смирения. Потом уход буквально на дно эмоциональный, психологически как бы перестройка матрицы идет. Затем у многих начинается вопрос, зачем я здесь, почему я здесь оказался. Те души, которые понимают, что они туда зашли. Физическое тело в этих местах очень хорошо слышит свою душу. Душа на общение становится четче. Они прислушиваются, у них интуиция обостряется. Опять же, мы говорим... Многие Мы говорим о многих, но не о всех. Но ну да, все да, да, находят там слова. Творца. Именно в этом страшном месте. Многие находят там твор Творца, ищут в себе то зерно. Прислушиваются к себе и смотрят на мир совершенно другими глазами. Ценности меняются, даже вкусовые рецепторы перестраиваются. Многим полезно, многие остаются как средство... Средства выживания, способ жизни уходят в, в эту, скажем, среду обитания. У кого больше животных, не рефлексов или как, а животных инстинктов. инстинктов, тот уходит в этот, в этот пласт. У кого более удотворенная, тонко настроенная душа, она начинает разговор с умом, с физическим телом, кто-то начинает еще хуже уходить в деструктиве, позволяет себе, позволяет себе взращивать физическую силу, подавляя иных. Там, там происходит такое, знаете, как специфический отбор душ, тел психотипов и так далее. Это очень разнообразный опыт для каждого. Многие попадают туда, потому что по сбою программы выше не внедряются, их не просят о помощи, они высшей структуры наблюдательную позицию занимают. Уже уставшими приходят к тому, что пока человек по сбою программы заходит в это место, как бы не, не оказывают сопротивления сопротивление, не выказывают нужную защиту, не считают, ну как не то чтобы не считают нужным, хотели бы помочь, да не видят никакой взаи, взаимной Прокупка, связи, кажется, да, да, ну можно так сказать, немного по-другому mm. они ощущают, потому mm. что как мы смотрим, считываем информацию, что э, вы люди частенько к нам претензии предъявляете. Мы к вам редко претензии предъявляем, а нам люди очень часто претензии предъявляют. Кто-то иронизирует, кто-то спрашивает, за что и про что. А высшая не служба быта, не служба предоставления чудес и услуг. Высшая – это опора и средства наполнения, подачи информации, обмена информацией, подачи энергии. Оказание нематериальной помощи, высшие материальные помощи не оказывают, алименты не выплачивают. и по большому счету высшие структуры помогают пройти жизненный опыт при условии, если плотная завеса снята. И пользуясь грубо говоря интуицией и посланными подсказками, по вашей воле повыше выступают, вам, Помощь, mm. оказывают помощь нематериальную, но оказывают помощь в виде какого-то необъяснимого успеха, да? Какое-то что-то, как вы любите называть, везение или удачное стечение обстоятельств и так далее. Но высшие структура это не бюро по оказанию конкретных запросов нам заявление с требованиями не напишешь, но Высшие с удовольствием оказывают, оказывают помощь, когда от наших подопечных идет отдача, принятие нашей помощи. Ну да, вот тут прозвучало слово «опора» и понятно, что те, кто хочет опереться на высшие силы, те могут это сделать и получить поддержку от своих высших сил, и подняться, и выжить в этих тяжелых условиях. А те, кто не хочет, ну, тот имеет такое же право остаться на уровне, где они сейчас находятся, либо скатиться вниз. Таких примеров масса. Вы правильно, вы правильно говорите, говорите правильно. Передаете правильно, а интерпретация, смотрите, какая у всех многогранная. По своему разумению, кто как хочет, так и слышит, интерпретирует и пытается свою жизнь не перекроить и перестроить, а посмотреть на ситуацию извне, а подмять свое мнение под свое понимание. То есть все равно вокруг своего эго многие крутятся. Ну да, вот часто слышим упреки от людей, которые попали в заключение или в другую сложную ситуацию Упреки такого плана, где было высшее я, почему оно меня не уберегло Почему я попал в такую ситуацию и в такое положение И тут нужно осознавать, что высшее я, оно показывало тебе Если ты прислушаешься и попробуешь вспомнить и будешь честен перед собой что высшая я говорила тебе и показывала, давала знаки, что этого делать нельзя. Но если ты осознанно эти знаки игнорировал, то, соответственно, за результаты принятых тобой решений ответственность несешь только ты, и более никто. Поэтому принять на высшие силы за те беды, в которые ты сам себя вверг, ну, наверное, по меньшей мере нечестно. Еще раз хочу ваше внимание перевести на то, что как раз ангелы-хранители их и оберегают. И в местах лишения свободы, и в трагичных моментах, и в комичных, у любых. Ангелы-хранители жизни вашу знают. И рядом со всеми вами находятся. Но многие даже не подозревают о их помощи. Они не знают, каким способом эта помощь оказывается. Для вас, людей, она оказывается специфическим э, образом. Вы ее воспринимаете немного не так. Где же был мой ангел-хранитель? Я сломал себе руку. Ангел-хранитель да, да, послал вот, помощь так таким образом, что ты сломал только лишь руку. Но ты остался целым, и твоя жизнь после э, перелома руки осталась при тебе. Где же был мой ангел-хранитель, когда я зашел в ту тупиковую ситуацию? Ты зашел в тупиковую ситуацию, но ты не попал в долги. Если ты попал в долги, значит, у тебя опыт. И ты по жизненному своему пути, по плану души должен пройти этот опыт. Ангел-хранитель будет рядом оберегать и охранять в эту трудную минуту. Но вот наставники, когда видят, что душа выходит из плана, из программы жизни, из плана души, они могут чинить вот такие вот, ставить такие преграды и устраивать, действительно посылать вот такие ситуации, когда человек, получая травму, получая, грубо говоря, по физическому телу или какие-то принимая удары жизни через эти уроки, проходит и доходит тот опыт, который душа здесь в мире энергии согласилась пройти, а в жизни она уклоняется от того, что она согласилась пройти mm -hmm. здесь. Это эту, эту программу не перехитрить душа сама выбирала душа сама знала на что пойдет и она выбирала у нее было право выбора. Но в плотном мире памяти нет, понимания, и ощущения, осознания себя нет. И вот на земной, на уровне земной жизни происходят вот такие казусы, недоумения, непонимания упреки. В эти моменты, когда посылаются упреки, лучше посмотреть на внутреннее наполнение и быть искренним. Не каждый из вас бывает искренний и может на чистоту поговорить сам с собой и понять и принять, почему те или иные неприятности или трагичные моменты заходят в их жизнь. Да. Вы частенько сталкиваетесь с тем, что вам говорят, что высшее делают из нас рабов. Нет. Высшим эта жертва не нужна. Спасибо. Ваш ответ на этот вопрос напомнил мне одну старую и мудрую притчу. Когда человек... Упрекал своего ангела-хранителя Вот ты говоришь, что шел всегда рядом со мной Но в те моменты, когда у меня было все хорошо Я вижу два следа А когда у меня начинались проблемы И мне было очень плохо То я вижу один след Почему же ты бросал меня в эти тяжелые моменты? На что ему ангел-хранитель ответил Что когда у тебя было все хорошо Я шел рядом с тобой а когда у тебя было все плохо, я нес тебя на руках. Я вижу твоего ангела. Небесный ангел твой стоит здесь. Здесь я вынужден прервать наш сеанс, потому что ко мне навстречу вышел мой ангел-хранитель. И мы с ним очень очень приятно побеседовали. Но это очень личная информация А после разговора с моим ангелом Мы продолжили общение В хрониках Акаши Но продолжение этого общения Мы представим вам в следующем видео Подписывайтесь на наш канал Чтобы быть в курсе наших новых работ Медитации и обучений Ставьте лайк Под этим видео Если считаете, что информация о высших силах Которая здесь прозвучала Может быть полезно многим До новых встреч И спасибо, что вы с нами